Мне только что сообщили, что будет запущен новый марсоход. И мы отвечаем за выполнение одной задачи. За программирование алгоритма для этого марсохода, который проверяет числа на простоту. Потому что, предположим, связь с марсоходом использует RSA. Для этого нужно, чтобы внутренний алгоритм мог выполнять проверку на простоту. Так как мы разрабатываем марсоход или что-нибудь еще отправляемое в космос, нужно сделать это эффективным во всех отношениях. То есть используемые компоненты должны быть легкими, а потребляемая каждая подсистема энергии минимальной. Нужно экономить энергию и массу во всех аспектах на этапе проектирования. Итак, наша работа имеет ограничения, потому что нам необходимо иметь возможность работать с числами вплоть до такого размера и делать это очень быстро. То есть, если мы введем небольшие данные, скажем 90, вычисления должны проходить так же быстро, как и для всего большого числа. Таким образом, с ростом входных данных мы не хотим видеть никакого заметного замедления. Сейчас я хочу проанализировать вопросы или идеи пользователей, которые были действительно хороши. С математической точки зрения. Мы проверяем, является ли число n простым или составным. Итак, дано некоторое число n, ограничивающее пространство всех возможных n. Скажем, n равно 100, тогда это пространство от 2 до 100. А наш алгоритм выполняет поиск по этому пространству. То есть мы можем представить алгоритм как поиск по пространству. И в каждой точке на каждом элементарном шаге он задает вопрос. Вопрос – это в нашем случае проверка на простоту. Скажем, в этой точке у нас число а. Для проверки тогда спросим, число n делится на а? И просто попробуем поместить а сюда, а потом выполним деление. Если остаток нулевой, это значит а делитель n, то можно сказать: ага, мы на сто подтвердили, что это число составное. Иначе на каждом шаге мы не можем знать наверняка. Число может быть простым, конечно, но может и не быть. Поэтому мы вынуждены проверять до конца. Напомню, наш предел в этом случае был на корне из n. Худший вариант это когда n является простым числом. Нам нужно пройти весь путь до корня из n. И только тогда можно будет сказать, да, оно гарантированно простое. Даже в случае, когда n получено перемножением двух простых чисел, к примеру, семерок 7 на 7, 49. Если мы подадим 49 на вход нашему алгоритму, то получим худший из вариантов и пройдем весь путь до корня из n. Первая категория предложений здесь от скажем пользователя the first dimension, если мы вычеркиваем 2 как простое, то все числа, делящиеся на 2, тоже можно вычеркнуть. То же самое с 3, 4, 5 и так далее. Что ж, это отличный довод. Наш старый алгоритм выполнял шаги по одному за раз. Однако мы могли бы использовать наши знания об устройстве составных чисел. Как мы знаем, если число делится на 2, то оно составное, когда оно больше 2. Само число 2 простое. Мы можем сказать, что 4 составное. Ой, я тут пропустил 5, к сожалению. 4, 6, 8, 10. То есть мы можем выполнять такие шаги. 3, 5, 7, 9. Таким образом, предложения из этой категории пытаются уменьшить это пространство. Если мы отбросим все четные числа, то пространство перебора вместо корня из n уменьшится до корня из n, деленного на 2. Мы можем поискать и другие закономерности в составных числах, чтобы постараться еще больше сократить это пространство. Другой тип предложений рассматривает случай, когда мы находим некоторые свидетельства того, что число составное, то есть ищем такое а, которое позволит сказать, что n является составным. Пользователь Lola спрашивает, не стоит ли заканчивать цикл сразу, если нашли, что prime check равно false перестал быть верным? Да, абсолютно верно, это как раз то, что мы хотим сделать. Так как мы выполняем поиск по шагам, то как только мы находим свидетельство того, что число составное, согласно тому или иному признаку, мы можем утверждать, что проверка окончена, и число точно составное. Нужно останавливать проверку как можно раньше, то есть мы останавливаемся и говорим, все, с этим закончили, и не продолжаем поиск. Ранняя остановка это замечательно, однако не помогает в худшем случае, когда n является простым числом, и никакой ранней остановки не случится. Теперь можно визуализировать то, как эти улучшения позволяют сократить пространство перебора, уменьшая количество проверок внутри компьютера. Что в зависимости от того, какой компьютер мы используем, в некоторой мере сократит время, необходимое для проверки. Итак, посмотрим визуализацию, которая покажет сравнение двух алгоритмов, различающихся количеством шагов, которые они выполняют. Слева алгоритм А, выполняющий проверку делением от двух до корней из Справа алгоритм B, который, скажем, просто улучшенный. В данном случае я добавил проверку делимости на 2. То есть будет выполнено в два раза меньше шагов. Также алгоритм b выполняет раннюю остановку проверки. Конечно, он не идеальный, я просто добавил несколько предложенных улучшений. Теперь можно посмотреть, что получится. Я просто поиграюсь с этим для демонстрации. Здесь можно видеть, когда я перематываю числа, отображается результат проверки, простое или нет. А внизу можно видеть количество шагов. Итак, сначала заметим, что справа почти для каждого числа выполняется только один шаг. И понятно почему, потому что все это четные числа. Это, например, алгоритм останавливается. Тогда как старый алгоритм выполняет 314 шагов, наш новый алгоритм справляется за один шаг, потому что он проверяет делимость на два. С виду очень неплохая оптимизация. Тем не менее, если увеличивать входные данные, можно заметить, что количество шагов растет, столбец становится красным, когда достигает размера, на котором все ломается. Вот эта красная линия это предел количества шагов, если столбец дорастет до сюда, это провал, наш максоход сломается. Ну а в данном случае браузер аварийно завершит работу. Вот сейчас я его преодолел, и браузер работает очень медленно. Чувствуется, что вот-вот случится аварийное отключение, и я увижу сообщение об ошибке. Обратите внимание, что улучшенный алгоритм выполняет всего два шага. Но не следует забывать про худший случай, у меня есть несколько Несколько больших простых чисел, для примера, нужно уметь обрабатывать все случаи, так как мы не знаем заранее, что будет подано на вход нашему алгоритму. Посмотрим, что будет, если взять большое простое число. Алгоритм B, как мы знаем, выполняет наполовину меньше шагов в худшем случае, но все равно довольно много. Это же худший случай, не так ли? Поэтому количество шагов здесь становится ближе к пределу. И это не такое уж и большое число, пока мы не дошли до 15-значных чисел. Посмотрим, что произойдет, когда я передам 12 значное, простое число нашему алгоритму. Чувствуется задержка, возможно, аварийное отключение. Посмотрите, что произошло. Оба алгоритма намного преодолели предел. То есть улучшения не сработали. Улучшенный алгоритм пока недостаточно хорош. Но теперь стало понятно, что необходимо улучшать. А именно, число шагов для худшего случая. Еще у нас теперь есть этот замечательный инструмент для визуализации скорости роста количества шагов при увеличении входных данных. Далее я поясню, как я все настроил, и вы сможете также настроить свой алгоритм для сравнения с базовым, и посмотреть, насколько ваш алгоритм лучше.